привет ко мне уже в который раз пришла такая идея бросить курить и я думаю вот курю я трачу свое здоровье что немаловажно плюс еще ко всему трачу на это дело деньги а в ближайшем будущем я думаю что их будет уже куда меньше чем было раньше и думаю что надо это дело бросать и кстати почему бы не попробовать вот эти суммы которые идут на сигареты тратить их на инвестиции не буду тут давать никаких технических анализов и прочих обзыв, в которую я просто не верю. Я просто перешел на биржу currency.com, которая зарегистрирована в Беларуси. Оставлю еще несколько бирж в описании, которые еще доступны для граждан России и Беларуси. Вот Binance у нас уже давно не работает, но в связи с текущей ситуацией я вижу, как а, просто россиянам, белорусам уже тоже начинают закрывать доступ ко всевозможным биржам. Каренсиком она зарегистрирована а, в Беларуси, есть офис, если мы вообще посмотрим, есть офис и в Украине, тут где-то на сайте можете, в принципе, это все Читать. А, в Минске есть, а в России, не помню, есть или нет. Думаю, что нас тут не будут блокировать. Ну и как минимум это выход для тех, кто торговал акциями компании потому что на этой бирже есть токенизированные активы если мы тут перейдем во вкладку торговля вот тут можно нажать с плечом торговля и обмен токенов и тут мы можем посмотреть вообще что у нас присутствует на данной бирже тут есть все различные акции это сша германия франция тут мы видим даже российская федерация но насколько я помню они сейчас временно недоступны эти рынки вот я тоже за ними следил, думал чего-нибудь да прикупить, когда все просто летело вниз. Но вот, которую неделю уже эти рынки недоступны, и я на эту биржу завел первых 50 рублей. Я посчитал это плюс-минус недельные траты мои, вот на никотин, недельные траты. И приобрел я, приобрел я на эти деньги 21,3 монеты XRP Ripple. Просто как обычный хомяк, вот пришел, то что мне первое в голову в принципе взбрело, по 75 копеек, я взял и купил монет XRP. В следующий раз буду покупать что-нибудь другое. Кстати, можете в комментариях писать советы свои, может даже в телеграм-канале у меня будем проводить ежемесячное голосование. В какую монету вкладывать? Вот я буду на выбор предлагать вам несколько монет, которые есть на этой бирже, и мы будем путем голосования. Голосования, вот хомячего голосования такого на выбирать куда вкинуть вот эти вот деньги которые получилось сэкономить путем того что я бросил курить надеюсь к этому времени я еще не буду курить и мы будем продолжать этот эксперимент посмотрим вообще вот как легко или нет бросать курить буду вам в этих видеороликах рассказывать все этапы ломки они безусловно будут я уже это не раз про делать ну и посмотрим вообще реально или нет просто вот брать такие небольшие суммы это всего лишь там 16-17 долларов у меня получилось за полмесяца, приблизительно около 30 долларов в месяц, будет получаться сюда инвестировать. Это именно те деньги, которые уходили на сигареты. Посмотрим вообще реально ли собрать капитал. Ну и конечно же, друзья, напомню вам, что те деньги, которые вы собираетесь откладывать, которые для вас критично потерять, все-таки лучше не стоит хранить на биржах вот например если вы купили монету xrp то лучше перевести на какой-нибудь некостодиальный кошелек это metamask trust Wallet. в принципе в интернете можете посмотреть все эти кошельки на этих кошельках монеты принадлежат вам не как на бирже это грубо говоря кастадиальный кошелек да где доступ к вашему кабинету на бирже это кабинет имеет третье лицо например руководство биржи на некостодиальных или аппаратных кошельках все ваши монеты принадлежат только вам и никакие санкции, еще какие-нибудь нововведения, эти монеты у вас не заберут, поэтому будьте тоже очень внимательны. Для меня это в принципе на небольшая сумма, пока что, которая тут у меня лежит 16 долларов, поэтому эти монеты для наглядности будут лежать на бирже. Также я открою общедоступный портфель на каком-нибудь ресурсе, куда буду заносить в табличку те монеты. Те токены, которые я в рамках вот такого вот челленджа покупаю и вы в реальном времени сможете отслеживать портфель, смотреть в плюс он идет или в минус уже вообще заходит будем в онлайн режиме, в принципе за всем этим наблюдать. Пиши в комментариях, как тебе такой формат может еще что-нибудь добавить, чтобы интереснее было, а потому что эксперимент мне кажется такой забавный, будет интересно посмотреть, чем это все закончится и как вообще вот этот вот портфель который мы сейчас будем формировать как он будет выглядеть через год вот в принципе что мы на нем увидим и будет ли эта сумма больше чем просто голые инвестиции реально дадут ли эти а, токены шпокены всякие какой-нибудь плюс ну и естественно отчасти если вдруг какие-нибудь огромные и будут мы будем также фиксировать в этом портфеле какие-нибудь позиции, о чем я вам также буду наглядно показывать. В принципе, это будет открытый портфель, где я от вас ничего скрывать не буду. Ссылки на биржи и на биржу currency.com, вот это вот, на которой я собираюсь все эти дела делать, будет находиться в описании. Также добавлю туда открытый портфель, где буду также фиксировать все свои покупки и продажи. Ну и также напоминаю вам, что на этой бирже есть токенизированные акции вот вообще множество стран и тут и япония даже но этот рынок сейчас закрыт вот если мы перейдем в нидерланды то можем тоже посмотреть какие компании тут продаются хотя они тоже пока что недоступны. Вот давайте в сша зайдем и эти тоже пока что недоступно а это связано я только что понял с тем что это все-таки биржа на сегодня у нас выходной день поэтому Поэтому выходные дни торгуем только криптовалютой. Ну, как-то так. На этом, я думаю, закончим. Ну и в комментариях, конечно, хочу услышать от вас обратную связь насчет этого эксперимента. Может быть, какие-нибудь дельные предложения будут. Да и вообще, напиши, интересно ли тебе это и будешь ли ты за этим следить.